Привет! Итак, сегодня дошли руки до ночных эльфов, а мужских персонажей у этой части населения не так уже и много, в основном там женские персонажи, поэтому а, видео будет коротким. Ладно, я тебе в видео с Альянсом озвучивал а, Джайну и Волшебницу, но это всего два персонажа, а здесь их а, порядка 7, а то и 10. поэтому... Только, же, только мужские персонажи, одним дублем, в общем, все как всегда, без склейки. Как получится, так и получится. Начнем. Я прилетел на крыльях ведра. Рассказывай, я готов. Укажи путь. Проси о чем хочешь. Мудрые слова твои, ну началось, за братьев моих уже лечу, не уйдешь, покойся с миром, во имя ворона, я здесь на птичьих правах, я открою тебе множество тайн, а потом убью тебя. Я ужас, летящий на крыльях ночи. И не говорите, что у меня аллергия на перья. Карр! Я ворон, Просто ворран. А как насчет дать мне отдохнуть? За Калимдор. Пора просыпаться. Меня будить. У нас мало времени. Не буди во мне зверя. Когда начинать? Уже в пути. Сейчас. Конечно. Лайта Моркена. Зашибу. Они мертвы И тут я попер на него Глаза бешеные Лучше бы я впал в спячку Лучше бы дал поесть Лапа продукт некалорийный Ну что, оказать тебе услугу? А я без сна помру мне надо много спать и волю есть. Не валяй, дурака. Тише ты, железная лапа. Занор дросил. Я буду охранять эти земли. Где опасность? Приказывай. Кто нарушил наш покой? Природа не знает усталости Нет покоя в наших лесах Во имя духов За Калимдор Пожалуй, ты прав Да будет так Естественно Почувствуйте гнев природы Очистим лес от врагов Они раскаются в этом Голова моего папы висит над чьим-то камином. Следуй зову природы. Что естественно, то небезобразно. Чем больше я узнаю людей, тем больше мне хочется быть животным. Мои рога — мое богатство. Стада, стройся, смерть осквернителем этих земель. Настал час возмездия. Час настал. Мы должны действовать. Мой клинок жаждет крови. Быстрее! Приказывай! Пьяморния! Будь я проклят! Турахакана! Наконец-то! Ага! Никто не уйдет живым! Напьемся крови Беги или сражайся Месть Огонь против огня Такой уж я Зла не помню Приходится записывать Замуровали демоны Потусторонним Вход воспрещен Кровь кипит В моих жилах Чтоб вы все сгорели! Эх, простите, однажды тьма призвала меня, но я был очень занят, когда я призвал тьму, но там был автоответчик. Так мы до сих пор и не встретились. Закалимдор. Я не глухой. Где демоны? Мое терпение подходит к концу. Ты осмелился заговорить со мной легко, без проблем. И это все. Зло приближается. Умри, глупец. Отмщение! Ты умрешь. Тысячи лет я томился в тюме. Моя душа жаждет мести. Я не видел женщин уже десять тысяч лет. Мой брат еще заплатит за свое предательство. Никто не знает моей истинной силы. Тысячи лет я томился в тьме. Моя душа жаждет мести. Что-то не так. Что грозит этим землям? Сон притупил мои чувства. Я часть этой земли. Заколемдор, Астанодордор. Будет сделано. Анудора. Торфаляна надора, Как он посмел! Жалкие твари! Наступаем! Даже во сне я чувствовал приближение тьмы. Пылающий легион вернулся в этот мир. Без помощи Кеннариуса нам будет нелегко. Это наказание за наши грехи. Мы должны спасти Калимдор. Любой ценой. Анадоринтала! Так, ну вот и все. Это было а, все видео с ночными эльфами. Так. А, камера даже не выключилась. Итак, спасибо тебе за любую активность. Мне это все очень приятно, и это все меня мотивирует. Ну все, хорошего тебе дня, спасибо, пока.